Так, как Ани лорак поднимает себе настроение? Секреты лайфхаки. Ну, как я поднимаю настроение? Во-первых, сама себя смешу. То есть я смотрю в зеркало, строю какие-то рожицы. Так. А